Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дима Сегодня мы в о финале танка. Да. Такая музыка интереснее. Сложность нормально. что выключим набор данных на строках. И все Ничего, это. Ну, смотрим, ну, да. Наверное, это четырнадцать пять. Ничего, это. Короче, среди просеивались, получаем задраться, у меня здесь натиривались, где наши троя-студия, и зашла пузырь. И давайте с я хотел бы вас попросить поставить лайк и подписаться на канал. Здесь со звуком все хорошо, без лайки записываю, так как я вижу микрофон. Я вебку прямо в притык поставил, потому что я, у меня микрофон на выходе. Здесь меня хорошо слышно, потому что я иногда смотрю свои видео, слушаю. И там вот происходит, а, как сказать, эхо. Ладно, это пока загружается. Это мир. Я вернусь, когда нужно создаться. Сейчас подождите. Нужно наступить графики. 30. 50, симуляция, прорисовка. Давайте уменьшим до 8 чанков. 8 чанков, 9. 2 чанков. Потоком мягкое освещение. Вот уже получше. М -м, замечательно вместе заспалось. и вот такой голодой ну, как сказать <клыш> и атмосферники к ней видео они не будут выходить Я думаю что очень часто не это вот и было вот будет смайферная будет, атмосферная видео. короче, буду записывать. Так. Сделал 8 Таких вот. И топор, Иногда по 10 видео не пускать, поэтому в этом видео мы просто, так сказать, начнём только. Вот я возьму эти дерева, это дерево буду выращивать какао-бобы. Потом буду делать себе печеньки. Мясо. Ну тоже, что-нибудь. -то. прям спокойная, размеренная. Кстати, я буду пожарки. Я иногда буду включать звук. Может порой могут заходить сходить мне в комнату. Вечер. Вот здесь вот мы и снова будем жить и да, думаю. Сейчас посажу красик вернемся я думаю во вторник запишу серию по Майнкрафту если время будет и то мол какао богу посажу Здесь вот я уже первый черта не думал в последний. Думаю, вне кадры, вне серии. Эту дверь. да, тут думаю, будет. Здесь у меня будет дверь стоять. Получается. Ну тут вот, вот, вот ферстак. Ну, ребята, я в серии, думаю, если в понедельник или когда не буду сходить играть. Возможно, я немного продвинусь и ресурсы буду собирать. Во втором неделе будет подлиннее, он Я просто, извините, я в последнее время на батарейке играл. Элитры вообще не буду пробовать летать. Потому что я на батарейке не сразу летать. Нажавь его и я на капитативу, мне еще от мышки провод отходит. Поэтому... Я порой... Будет мышка немного зависать, помогать. Конечно, это плохо будет, когда вот... Ночь... Вот видите, я сейчас. Извините, у меня сейчас проводу тут крышки. Я... Секундочку. А еще не могу дать. Ну, вроде как я что-то сделал. И потом по характере покажу, поищу где-то мышки еще. Что, у нас было вроде двигать проводной. Как бы палку Но очень наступает, а у меня даже шерсти нету. Получается, здесь их кровать буду стоить, здесь печь. Здесь сундук. Короче, ребят, я побежал искать. Бежал за вечками. на себя бомба Чумеческая скорость ломается. Слушай, письмо. Уже если не очень смело пойдем. сейчас дух. Первую ночь я пока смерли. Вот дальше, ну в я уже буду нормальной сложностью. Три шерсти. Часовцу пойду искать. И каменный студент пойду делать себе. Yeah, сюда быстренько мне шапку спуститься а в итоге а у меня земли я так много земли а откуда у меня столько земли ладно допустим И тут увидел железо. А, нет, у меня же даже нету кирки и камней. Вот, бля. Спасибо, дерево есть. Нет, короче на этом серии закончу думаю а уже к следующей серии я постараюсь выбраться Пока вот здесь постою следующую серию я уже буду День. Всем спасибо. До свидания. Пока. Да. Короче вот. Порт локального сервера, если хотите, можете прийти ко мне на сервер, поиграем вместе, только не горяча ведь. До свидания.